Команда Квен Волонтеры! <ролосим> команда Квен Волонтер! К финалу готовы, как никогда! Ну что ж, понеслась! <ролосим> Артур, Артур, ты нас прям затмил! Конечно, ведь я здесь самый талантливый! Нет, ты просто очень жирный! Ты чё, оборзел, что ли? Ты бы лучше так нормальные шутки шутил! Есть такое, песенка про очень бесючих детей. На телефоне музыка играет, И громко с ней по школе я иду. Есть у меня наушники в кармане, но я дебил, я их не достаю. Так заткнись. Жирный. Данил, я тебе давным-давно хотел сказать одну вещь. Ты постоянно тормозишь. Какую? Все понятно, с такими дебилами. Финал просто нереально выиграть. Сам ты тормозишь, что ты сказал? Так, ребята, не ссорьтесь. Лучше посмотрите миниатюру. Рыба в аквариуме. Ну вот, вот. Вы по-прежнему, придурки, меня бесите. Молодцы, начинайте, идиоты. Ну что, ребята, финал юниор-лиги. Команда КВН «Волонтер». Сейчас зарядим этот зал. Представьте, ботаник решил стать гопником. Хочешь стать, как я? Давай, нагоняй на меня. Слышь! Да чё ты как тряпка? Я сейчас здесь все протру. Давай, вставай, повторяй за мной. Подходишь такой, лицом об коленку, баш! Круто! Да куда ты пошел? Давай, повторяй. Подходишь такой, лицом об коленку, баш! Да чё ты как тряпка? Это я тряпка. Я сейчас как протру здесь всё. Витя, от тебя все равно нет толку. Хотя, скоро ЕГЭ. Как мне стать ботаником? Это очень просто. Повторяй за мной. Я лох. Я, я лох, лох. Я лох. Я лох. Я, лош... я лох. Я лох. Очень находчивая уборщица. Блин, вода кончилась. Хотя... Представьте, на Зябе открыли школу балета. Ребята, молодцы! Ребята, молодцы, ребятушки! Хотя какие вы ребятушки, судя по вашим ножкам, вы девчонки же все! Да, блин, Артур! Откуда? Ну ладно, ладно, шучу. На самом деле я вас всех очень сильно люблю, вот кроме тебя. Почему? Ты мне как бы сотку еще не отдал. Да ладно. Да, Артур, нам заканчивать пора. Да я все понимаю. На самом деле я просто тяну время, чтобы подольше остаться на этой сцене. Для вас весь сезон играла самая душевная команда Лиги. С командой Квен Волонтер. Спасибо. Подъехал к принц на белом коне. Присаживайтесь! Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони! 79 99. 99.